Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами сегодня. Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово. Оно светильник ноге нашей и свет стезе нашей. И сегодня, слушая Слово, Отец, мы верим Тебе об ответах. Мы верим Тебе о словах, которые принесут небеса на землю. Мы верим Тебе, Отец, об измененных жизнях. И мы намерены быть делателями. Не просто слушателями, а исполнителями Слова, потому что благословен исполняющий. И мы называем себя благословенными, потому что мы намерены поставить Твое Слово во главу своей жизни. Мы благодарим Тебя, Отец, что Слово ведет нас к победе и успеху, который уже принадлежат нам. И мы благодарим Тебя за это. И все сказали «Аминь». Мы рады, что вы с нами сегодня. В студии есть слушатели, и я благодарна им, что они здесь со мной. И я знаю, что вы, как и я, в восторге от слова, не правда ли? Именно когда вы в восторге от слова, оно работает для вас. Небрежно относясь к слову, вы что-то упускаете. Но когда вы в восторге от слова, для вас нет ничего важнее. Слово у вас на первом месте. В последних эпизодах мы служим и учим об обновленном уме. Бог сказал мне пойти в этом направлении, потому что у каждого есть ум, с которым нужно разбираться. И представьте себе, разбираться с ним нужно именно вам самим. Более того, вы помазаны, наделены силой и снаряжены, чтобы разбираться с ним. Бог сделал что-то с нашим духом при рождении свыше. Он дал нам новый дух. Но именно нам нужно что-то делать со своим телом и умом, потому что мы распорядители своего тела и ума. И Бог дал нам инструменты, с помощью которых мы можем что-то сделать со своим телом и умом. В качестве основного места Писания мы используем 2 Тимофею 1.7. Мы видим, что Бог через Иисуса, обеспечил нас не только всеми благословениями для нашей жизни, исцелением, процветанием, радостью, миром, победой, но и здравым умом. Это часть нашего наследства. Послушайте, не оставляйте эту часть невостребованной. Вы не приговорены просто прозябать на этой земле, затравленным и измученным умом. Мы должны владычествовать даже в нашей умственной жизни. И беря Слово и обновляя им свой ум, мы учимся владычествовать в своей умственной жизни. Во втором Тимофею 1.7 в переводе Короля Иакова Павел пишет Тимофею, «Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы, и любви, посмотрите, и здравого ума. Все это нам принадлежит. Сила или власть? Любовь. Любовь Божья, которая побеждает в каждой битве, так? которая изгоняет страх. А также здравый ум. Он принадлежит нам. Так давайте жить, четко осознавая, что происходит в нашей умственной жизни, не просто плывя по течению, а очень целенаправленно допуская только определенные мысли, мысли Слова, и позволяя уму идти только в определенном направлении, в направлении Слова. Аминь. Мне нравится, как в расширенном переводе описан «здравый ум». Там говорится о спокойном, уравновешенном уме, дисциплине и самообладании. То есть ум, предназначенный нам Богом, требует нашего участия в том, чтобы дисциплинировать его и держать его под контролем. И не просто человеческой силой воли. Мы уполномочены властью Слова дисциплинировать свои мысли. Аминь. Именно тогда у нас будет мирная, спокойная и уравновешенная умственная жизнь. Аминь. Римлянам 12.2 Позвольте вас спросить, Раз мы должны дисциплинировать свои мысли и владеть своим умом, как нам это делать? Ну, в Римлянам 12.2 сказано как «Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Обновляя свой ум, мы приходим к дисциплинированной умственной жизни, мы приходим к уравновешенной умственной жизни, мы приходим к спокойному уму. Почему? Потому что Слово не только показывает нам, что делает вера, оно показывает нам, как мыслит обновленный ум. Аминь. И нам нужно позаботиться об обновлении своего ума. Пока люди думают неправильно, и я говорю о христианах, пока они думают неправильно, дьявол этим пользуется. Аминь. Он не может провести людей, мыслящих правильно. Люди, мыслящие правильно, этого не потерпят. Они знают, что Бог им дал, и они не собираются принимать или допускать то, что Бог им не предназначил. Они не станут сотрудничать с этим. Когда мы мыслим правильно, дьявол не может делать все, что хочет. Аминь. В том, чтобы добиваться своего, он рассчитывает на неправильное мышление. В предыдущем эпизоде мы цитировали оси 4.6, и я хочу коротко вернуться к этому. Оси 4.6 «Истреблен будет народ мой». Какие сильные слова! Здесь не сказано «грешники», здесь сказано «народ мой». «Истреблен будет народ мой». Есть ли что-нибудь, что может уничтожить Божий народ? Истреблен будет народ мой. За что? За недостаток ведения. Неведение уничтожает нас. Дьявол никогда не сможет нас победить, но неведение уничтожит нас. Заметьте, дьявол не упоминается в этом стихе. Мы не можем во всем винить дьявола. Не поймите меня неправильно, он наш враг, я знаю это. Я трезво к этому подхожу и осознаю, что он нападает, противостоит, приносит испытания в нашу жизнь. Но против обновленного ума, мыслящего правильно, ни одна из этих стратегий не работает. Аминь. Итак, Бог говорит, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Это слово «истреблен» означает «отрезан». То есть, мы отрезаны от потока Божьих благословений, когда у нас нет правильного мышления, и наши действия не основаны на познании Бога. Что же приводит к поражению верующего? Неведение. Неведение. Дьявол действует через неведение. Он рассчитывает на неведение. Он процветает на неведении. Он преуспевает там, где неведение. Он двигается и действует беспрепятственно среди неведения. Дьявол рассчитывает на неведение, а Бог не действует через неведение. Почему? Потому что в нем нет никакого неведения. Он – сплошная мудрость, сплошное знание. Его среда, являющаяся проводником для его силы и его способностей, это среда мудрости и знания а не неведение. Чтобы быть в Божьем потоке, нам нужно обретать знание. И слава Богу за Его Слово, предлагающее нам Божьи мысли, Божье знание. Обновляя свой ум Словом Божьим, мы обретаем знание. И это знание прогоняет неведение. Неведение – предверник для дьявола. Оно держит дверь широко открытой для дьявола. Но когда приходит знание, оно захлопывает эту дверь. И знание – это предверник Божьей силы, раскрывающий двери для Божьих способностей, Божьих благословений. Итак, чтобы получить то, что нам нужно от Бога, нам надо узнать, как Он действует. Недостаточно знать, что Бог нам что-то обеспечил. Нужно знать, как сотрудничать с тем, что Он обеспечил. Аминь. И это знание приходит через Слово. Вы можете знать, что Иисус – Целитель, но нужно знать пути, по которым течет исцеление. Что вам нужно делать? Вы можете знать, что Бог обеспечил процветание, но нужно знать пути процветания. Каковы пути процветания? Мыслить правильно, говорить правильно, быть щедрыми, жертвовать. Этому учит нас Слово. Сегодняшняя проповедь не посвящена обсуждению этих путей, но знание Слова показывает нам пути Божьи. Аминь. Когда наш ум обновляется Словом, то есть мыслит в соответствии со Словом, принимает мысли Божьи, когда наш ум обновляется, дьявол больше не проблема для нас. Дьявол является проблемой только для тех, кто в неведении. Он не проблема для тех, у кого есть знание, потому что знание Слова раскрывает его полное поражение. Послушайте внимательно. Знание Слова раскрывает полное поражение дьявола. Аминь. Иисус отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору. И знание Слова раскрывает полное поражение врага. Теперь давайте быстро обратимся к Евреям 7.25. Если у вас с собой Библия, читайте вместе с нами. Евреям 7, 25. Я хочу, чтобы вы здесь кое-что увидели. Посему Иисус и может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Будучи всегда жив! чтобы ходатайствовать за них. Что это значит? Видите ли, ум не обновляется в одночасье. Это процесс. Это процесс. Это процесс избавления от неведения. Чем больше мы получаем знаний, тем меньше неведения у нас остается. Когда мы рождаемся свыше, мы часто невежественны относительно всего, что принадлежит нам во Христе. Но по мере того, как мы узнаем, кто мы во Христе, знание растет, и остается меньше места для неведения. Неведение можно вытеснить. Мы вытесняем неведение из своей жизни, обновляя свой ум. И послушайте, нам нужно заниматься этим до конца жизни. Мы никогда не завершим этот процесс на земле. Это пожизненная профессия верующего. Каждый день обновлять свой ум. Постоянно, постоянно обновлять свой ум и поддерживать в нем порядок. Но, пока мы находимся в неведении, знаете, пока мы еще только начинаем приобретать знания, и послушайте, мы все знаем лишь отчасти. Слово говорит, что мы знаем лишь отчасти. Это одна из причин, почему ходатайство Иисуса за нас так ценно, так необходимо. А в период неведения в нашей жизни, пока наш ум еще не продвинулся дальше в обновлении, мы особенно нуждаемся в ходатайстве Иисуса. У нас возникают сложности в общении с Отцом из-за незнания Его воли. И мы переживаем давление, говорим и делаем то, что не соответствует Его воле. Но у нас есть ходатай. Так что не будьте раздавлены тем, чего вы не знаете, знайте, что Иисус восполнит то, чего вы не знаете. Конечно, это не повод оставаться в неведении. Но часто дьявол рисует людям мрачную картину, потому что они остро осознают свое незнание. И он пытается принести поражение в их жизнь на основании того, что они не знают. Если вы показываете Богу, «Я жажду Слова, я в восторге от Слова, и я исполняю то, что знаю», не волнуйтесь о том, чего вы не знаете, просто внимательно применяйте то, что вы знаете. Когда вы делаете все, что знаете, Иисус, наш великий ходатай, восполняет недостачу. Аминь. Я помню, много лет назад, лет 35 назад или около того, «Я была спасена совсем недавно, и однажды ночью мне приснился сон. И в ту ночь дьявол являлся мне во сне пять раз. Я просыпалась от того, что он являлся, и как только я снова засыпала, он являлся опять. Я была новообращенной, я не знала своей власти, я не знала, что нужно ему противостать. Библия говорит, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Я даже не знала, что такой стих есть в Библии. Я делала все, что знала. Я повиновалась Богу во всем, что знала. Но я была не научена. И дьявол воспользовался этим. Я не хочу сейчас рассказывать все это свидетельство, но враг являлся мне раз за разом, и его присутствие в комнате было осязаемым. Видите ли, дьявол – боязливое существо. И когда он движется, когда он действует, можно почувствовать страх. Но это не ваш страх, а его. Это его страх. Этот страх не ваш. Он – самое боязливое существо. И поэтому, когда он входит в комнату, вы чувствуете страх, который не ваш, а его. И я чувствовала это, но, будучи новообращенной, я не понимала. Я даже не знала, как справиться с тем, что происходило. И это происходило пять раз в ту ночь. Когда дьявол явился мне в пятый раз, внезапно лицо моего брата, у меня два старших брата, лицо моего брата появилось прямо передо мной нос к носу и сказала, «Было совершено ходатайство, и это разбито». И на этом все закончилось, весь страх ушел, больше не было мучительных снов, все прекратилось. Что это было? «Видите ли, я не знала, как воспользоваться своей властью, и Иисус знал, что я этого не знала. Поэтому, как мой великий ходатай, Он вступился, и Он использовал лицо моего земного брата, потому что Иисус – друг, более привязанный, нежели брат. Поэтому Он использовал лицо моего брата как символ, что Он мой божественный брат. И я хочу, чтобы вы знали». Иногда враг пытается запугать вас вашим собственным неведением. Он указывает на то, чего вы не знаете, не понимаете. Послушайте, мы все на разных стадиях духовного развития и роста. И я просто хочу, чтобы вы были уверены вот в чем. Делайте то, что вы знаете. Ходите во свете Слова, которое у вас есть. А в том, чего вы не знаете, и где у вас еще нет света, ваш старший брат восполнит пробелы. И Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за вас и позаботиться о том, чтобы то, чего вы не знаете, не погубило вас, если вы ходите в свете, который уже знаете. Если же мы небрежно относимся к слову как к чему-то необязательному, мы вряд ли получим то, что должны. Иисус наш великий ходатай не для того, чтобы мы могли пренебрегать Своей частью. Мы должны быть учениками Слова, быть жаждущими. Нам нужно познавать Слово. Нам велено это делать. Нам нужно возрастать в познании и благодати Божьей. Но никогда не позволяйте дьяволу давить на вас и пугать вас, что из-за того, что вы чего-то не знаете, вы будете страдать. Просто делайте то, что вы знаете, и Бог введет вас в то, что вам нужно знать. Аминь. Я верю в Божью верность больше, чем в противостояние дьявола. Аминь. По мере того, как наш ум все больше обновляется, Дьявол перестает быть для нас проблемой. Не поймите меня неправильно. Я не сказала, что он перестает нападать. Я сказала, что его атаки не работают, потому что, зная и исполняя Слово, мы обретаем навыки. И когда мы учимся, возрастаем в познании Слова, обновляем свой ум Словом, мы можем жить так, как будто у нас нет врага. Многие люди столько внимания уделяют дьяволу, они так много думают о дьяволе, в их глазах он большой. Обновленный ум видит его таким, как есть, маленьким и побежденным. Необновленный ум рисует его большим, а Бога маленьким. Обновленный же ум возвеличивает Бога, а дьяволу указывает на его место побежденного. Аминь. Мы уполномочены жить так, как будто у нас нет врага, потому что он лишен всего и побежден. Аминь. Обновление ума словом и применение веры делает нас умными победителями. Это делает нас искусными победителями. Послушайте, Иисус сделал нас господами. И нам нужно научиться искусству владычества, которое Он нам дал. Аминь. Дьявол больше нами не помыкает. И даже если вы младенец во Христе и не знаете всего, что вам нужно знать, и что вы в дальнейшем узнаете о Слове, знайте вот что. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Всякий раз, всякий раз, всякий раз. Будем помнить, что Он побежденный враг, и применять свои знания на деле. Так мы будем умными победителями и будем на практике овладевать искусством владычества. Иисус сделал нас господами над дьяволом, так станем же умелыми в этом господстве. Аминь. Теперь откроем первую главу Иакова. Напомню в римлянам 12:2 Павел пишет и не сообразуйтесь с веком сим но преобразуйтесь обновлением ума вашего А теперь посмотрим Иакова 121 вторую половину стиха Иаков обращается к христианам и вот что он говорит в кротости примите насаждаемое слово могущее, посмотрите, спасти ваши души. А, посмотрите, он говорит христианам, что их души все еще нуждаются в спасении. Он не говорит об их духе. Они рождены свыше. Они новые творения во Христе Иисусе. Но он говорит им, ваши души не спасены. Что это значит? Ваш ум не обновлен. Он говорит им, вам нужно обновить свой ум. Душа включает в себя ум. Заметьте, это просто другая формулировка, но смысл тот же самый. В кротости примите насаждаемое слово. Кротость значит, что вы готовы учиться. Вы не спорите, вы осознаете, я не всезнайка. Я кроткий, хороший ученик, я принимаю. Вот что делает кротость, она принимает, ей легко быть водимой. Так что принимайте с кротостью, не думайте, что вы все знаете. Принимайте с кротостью насаждаемое Слово. Куда оно должно попасть? Оно должно попасть в ваш дух и в ваш ум. Ваш дух нуждается в Слове, но и вашим мыслям нужно Слово, вашему уму нужно Слово. Он говорит, примите насаждаемое Слово. Оно не просто заглянуло в гости, оно насаждается. В английском переводе оно прививается. Оно прививается к нашему духу и к нашей умственной жизни. Оно насаждается в ней. А это значит, что вы все пропускаете через Него. Каждую приходящую мысль вы пропускаете через Него. Итак, Иаков говорит в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Теперь Третье Иоанна 1, 2. У Иоанна следующая формулировка. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». Посмотрите на эту фразу. «Как преуспевает душа твоя». Итак, Павел назвал это обновлением ума. Иаков назвал это спасением души, Иоанн назвал это преуспеванием души. Это все одно и то же. Это все обновленный ум. Иоанн дает нам понять, что мы будем здравствовать и преуспевать в той мере, в какой преуспевает наша душа или обновляется наш ум. Чем больше мы обновляем свой ум, тем больше у нас здоровье. Чем больше мы обновляем свой ум, тем большим процветанием мы наслаждаемся. Мы не сразу входим в полное проявление всех этих благословений. Мы возрастаем в них по мере того, как наш ум приходит в соответствие с Божьим Словом. Тогда наше здоровье возрастает, наше процветание возрастает. И это не обязательно должен быть долгий процесс. Вы можете полностью посвятить себя Слову и развиваться быстро, ускоренно. Не думайте, что на это должны уйти годы. Приложите максимальные усилия к слову, и я вам гарантирую, это проявится в вашем здоровье, финансах, умственной жизни, в вашем уме. В 22 псалме Давид говорит: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Посмотрите на следующую фразу: восстанавливает душу мою. Давид говорит о том же самом. Как Бог восстанавливает нашу душу? Как? Когда мы питаемся Его Словом, Его Слово восстанавливает нашу душу. Его Слово возвращает ее к единству с Богом, чтобы она мыслила так, как мыслит Бог. Это потрясающе, не так ли? Итак, Павел называет это обновлением ума, Иаков называет это спасением души, Иоанн называет это процветанием души, Давид называет это восстановлением души. Это все одно и то же. Вся Библия наставляет нас, делайте что-то со своей умственной жизнью, делайте что-то со своим умом, не пускайте его на самотек, не принимайте все подряд, дисциплинируйте свою умственную жизнь». Приведите ее в единство со Словом Божьим. Принесите Слово Божье в свой образ мышления и сделайте его своим образом мышления. Аминь. Аллилуйя. Мне нравятся слова Павла. «По благовествованию моему». Он назвал Слово Своим благовествованием. Он сделал его Своим личным достоянием. Сделайте Слово Своим личным достоянием. Аминь. Насажденным в вас. Не знаю, как вас, а меня это приводит в восторг, потому что это путь в лучшую жизнь. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Спасибо, что нашли время к нам присоединиться. Я верю, что вы сегодня получите ответы. Спасибо Богу, что Его Слово – ответ для нас. Будем его исполнять. Мы так рады, что вы с нами. Возьмите Библию, блокнот, ручку или карандаш и учитесь вместе с нами. Я столько раз сама убеждалась в том, что когда кто-то служит, Бог говорит мне даже то, что проповедник не говорит. Это происходит под помазанием слова. Поэтому я верю, что Бог проговорит конкретно в вашу жизнь. Я верю, что Бог даст мне слова для вашей жизни. Но также слушайте слова, которые Он скажет, а не я. Потому что это вам поможет. Бог поручил мне учить об уме. Потому что мышление влияет на веру. Мысли определяют убеждения. Убеждения определяют слова. Слова определяют поступки. А поступки определяют, что мы получим от Господа. Итак, мысля правильно, мы в итоге получаем правильно. Неправильное же мышление мешает нам в полноте получить то, что Бог нам уже дал. Бог уже выполнил свою часть обеспечив нам наследство, благословения, которые принадлежат нам во Христе. Теперь наше дело — получить их, а для этого необходимо правильное мышление. Аминь. Все Божьи благословения принадлежат нам. Исцеление, процветание, мир, радость, победа — все это принадлежит нам. Но нельзя забывать, что нам также принадлежит здравый ум, чтобы мыслить правильно. И так же, как вы используете веру, чтобы взять все, что Бог вам дал, используйте веру для здравого ума. Аминь. Основное место Писания, с которого мы начинаем каждый эпизод, это 2 Тимофею 1.7. «Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого ума». Заметьте, Бог уже дал нам это, а не даст когда-то в будущем. Он уже вложил это в нашу жизнь при рождении свыше. Вот когда мы в это вошли. И для нас привилегия учиться умело пользоваться здравым умом. Его будут атаковать нездравые вещи. Так что нужно научиться противостоять всему, что уводит нас от здравости. И принимать то, что нас вводит в мысли Божьи. Аминь. Мне нравится, что в расширенном переводе здравый ум описывается как спокойный, уравновешенный, дисциплинированный ум с самообладанием. Так часто люди пытаются получить помощь естественным путем. Они пытаются получить помощь через эмоции, через чувства. Но помощь приходит через ваш дух. Когда вы вкладываете Слово в свой дух и в свой ум, помощь приходит через Слово. Аминь. Поэтому мы берем Слово и делаем его частью своего духа. Мы берем Слово и делаем его частью своей умственной жизни. Вот откуда приходит помощь. Аминь. Позвольте процитировать вам... Римлянам 12.2. И не сообразуйтесь с веком сим, но посмотрите на следующее слово. Преобразуйтесь. Вот что Бог нам предлагает. Преображение. Как только человек спасается, ему принадлежит преображение. Но оно не происходит автоматически. Преображение происходит, когда мы делаем что-то в соответствии со словом. Что именно? Не сообразуйтесь с веком и Сим, но преобразуйтесь. Чем? Обновлением ума вашего. Обратите внимание, обновление ума вводит нас в преображенную жизнь. Печально, когда христианин спасен, но ничто в его жизни не указывает на это. Он продолжает жить так, как жил до спасения ведет себя как прежде, разговаривает как прежде, мыслит как прежде. Он обворован. Я говорю «Он обворован», потому что Бог предлагает нам преображенную жизнь. В процессе преображения происходит духовное взросление, духовное развитие, духовный рост. Знаете, ребенок рождается в этот мир младенцем, а не подростком, невзрослым человеком. Он начинает жизнь младенцем и развивается, растет, взрослее и обретая зрелость. То же происходит и в духовном плане. Когда вы рождаетесь свыше, вы младенец во Христе, и в этом нет ничего плохого. Это часть божественного духовного процесса – младенец во Христе. Но как младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти. Питаясь, вкушая молоко Слова, вы начинаете расти, а затем вкушать мясо Слова. Речь идет о духовном росте, духовном развитии верующего. Не оставайтесь младенцем. Не довольствуйтесь духовным младенчеством. Нам нужно взрослеть. Знаете? Дети годами ездят в машине со своими родителями. Родители возят их повсюду. Но ребенок растет, становится подростком, и наступает время, когда он не хочет, чтобы мама с папой возили его повсюду. Он хочет сам сесть за руль. Почему? Потому что с умением водить машину приходит независимость. Нас в семье было четверо, и я помню, как моя мама радовалась, когда каждый из нас получал права, потому что у нее появлялись рассыльные, выполнявшие все ее поручения. Однажды она послала меня за продуктами пять раз за один день, и я спросила, «Ты когда-нибудь слышала о списке покупок?» Она теперь видела во мне помощницу, потому что я выросла, и достаточно повзрослела, чтобы получить водительские права. Когда вы взрослеете, Бог может использовать вас так, как не мог до того, как вы повзрослели. Мама не могла отправлять меня за продуктами до того, как у меня появились водительские права. Тогда я еще не могла ей в этом помочь. Она любила меня также, но она хотела не просто любить меня, она хотела, чтобы я приносила пользу. Так? Она хотела, чтобы я была ее помощницей. Бог всегда любит нас, но я хочу не только быть любимой Богом, слава Богу за это, но я также хочу быть благословением для Него. Я хочу быть в Его распоряжении. И по мере нашего роста и взросления, мы становимся более полезными для Него. Аминь. Моя мама любила антикварную мебель. Ей нравился... Европейский антиквариат. Действительно великолепные предметы, инкрустированные деревом, мрамором. И на протяжении многих лет у Камина в ее гостиной стояли красивейшие антикварные стулья. Она их отреставрировала. И они были прекрасны, но на них нельзя было сидеть. Она говорила, не садитесь на эти стулья. Они были очень ценными но от них было мало пользы. Мы все представляем большую ценность для Бога. Почему? Потому что мы куплены драгоценной кровью, ценой крови. Мы куплены великой ценой. Он любит каждого своего ребенка. И я знаю, что вы, как и я, хотите не только быть любимыми, но и очень полезными для Него. И по мере взросления и роста мы становимся все более полезными для Бога. Чем больше мы обновляем свой ум, тем больше Бог может нас использовать. И я хочу сотрудничать с Ним. Слово говорит, что мы должны быть соработниками у Бога. То есть не просто сидеть и ждать, пока Бог что-то сделает, а понимать, что у нас есть своя роль, и выполнять ее. Аминь. Ведь чтобы жить преображенной жизнью, нам нужно обновлять свой ум. Именно обновление ума предлагает нам преображенную жизнь. Павел называет это обновлением ума. И в предыдущем эпизоде мы говорили о том, что Иаков называет это спасением души. В Иакове 1,21 сказано: В кротости примите насаждаемое словом, могущее спасти ваши души. И Иаков обращался к христианам. Он говорил им, «Вырождены свыше, но ваша душа не спасена». Что он имел в виду? Ваш ум не обновлен. А когда ваш ум не обновлен, дьяволу легче вами помыкать. Не то, чтобы у него больше власти над вами, но когда вы не знаете определенных вещей, дьявол пользуется тем, что ваш ум не обновлен, и приносит трудности, которых на самом деле можно было бы избежать, обновляя ум. Итак, Иаков говорит, спасение души в том, чтобы Слово поселилось в вашем сердце и в вашей умственной жизни. Ваш дух нуждается в Слове, но и ваш ум нуждается в Слове. Итак, Иаков говорит в кротости, примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Иоанн же во втором стихе третьего послания говорит, «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Итак, Иоанн называет обновление ума «преуспеванием души». Все они говорят об одном и том же. И Давид в 22-м псалме говорит, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, восстанавливает душу мою». Обратите внимание на эту фразу «восстанавливает душу мою». Вы не просто сидите в бездействии, а потом Он восстанавливает вашу душу. Вы не просто просыпаетесь однажды утром и говорите «О, моя душа обновилась, моя душа восстановилась». Нет, это происходит, когда мы сотрудничаем с Ним. Он восстанавливает нашу душу, когда мы сотрудничаем с Его Словом. Он не восстанавливает нашу душу помимо нас, когда мы питаемся Его Словом, делаем Его мысли своими мыслями, Его слова своими словами, делаем поступки веры своими поступками, исполняем Слово. Тогда Он восстанавливает нашу душу через то Слово, которое Он нам дал. Как это увлекательно! Это радостный труд, и это процесс. И чем больше мы посвящаем себя этому процессу, тем быстрее он происходит. Как я уже говорила, моей маме нравился антиквариат. Она наслаждалась процессом реставрации так же, как и владением этими предметами. И когда мама заходила в магазин, где была красивая антикварная мебель и видела предметы, нуждающиеся в отделке или реставрации, она всегда могла представить, какими они будут после восстановления. Другие люди проходили мимо и не видели никакой ценности, но она видела скрытую ценность, она видела скрытую красоту. И даже если красота была не очень заметна, она знала, что она есть, и забирала эту мебель домой. И мне вам не передать, сколько раз я приходила домой, а весь наш длинный кухонный стол был застелен газетами, и на нем был какой-нибудь стул или маленький столик, и средства для снятия краски, разные инструменты. Скрипки, наждачная бумага. И мама работала, потому что она знала, что реставрация – это процесс. Мама не поступала, как некоторые. Купив предмет, она тут же бралась за его восстановление, а не забрасывала его куда-то на годы, просто складируя мебель, нуждающуюся в реставрации. Как только она покупала какой-то предмет, она тут же бралась за процесс реставрации. У нее не было гаража полного неотреставрированной мебели. Нам не нужна жизнь полная невосстановленного ума. Нам нужно немедленно положить его на стол и приступить к работе. И это радостная работа, это не тяжелая работа. Кто-то скажет, «Мы не спасаемся делами». Я не говорю о спасении, я говорю о восстановлении души. Мы не спасаемся делами, но после спасения дела — это все. Нужно совершать дела слова, совершать дела веры. Аминь. Дела нужны для нашего духовного роста и развития. Не чтобы что-то заработать, а чтобы войти в то, что Бог нам уже дал. Нам нужно делать свою часть. И в обновлении ума есть наша часть. Вы не ляжете спать с необновленным умом, а потом просто проснетесь с обновленным. Нам нужно уделять внимание Слову. Как сказано в притчах 4.20, «Сын мой, словам моим внимай». То есть есть наша часть, работа, которую нам нужно совершать, устремлять свое внимание на Слово. Как? Наполняя свои уста, свои глаза, свои уши словом, мы внимаем слову и становимся его исполнителями. Итак, мама доставала все свое оборудование, все инструменты, необходимые для реставрации конкретного предмета. И эти усилия были ей не в тягость. Она наслаждалась этим процессом, он заряжал ее энергией. Она обожала этим заниматься, потому что знала, что без процесса реставрации она не сможет также наслаждаться мебелью. Бог дал нам все обильно для наслаждения. И чем больше мы будем обновлять свой ум, тем больше мы будем наслаждаться тем, что Он нам дал. Аминь. Восстановление ума ⁇ это процесс требующий нашего внимания. Не уклоняйтесь от этого процесса восстановления. Не перекладывайте его на кого-то другого. Вы не можете переложить его на кого-то другого, на своего супруга, на своего пастора, на маму и папу. Вам нужно сделать свою часть. Аминь. И если вы будете верны в этом, я скажу вам, в вашей жизни произойдет поразительная трансформация. Аминь. И мы можем ускорить процесс восстановления или замедлить его. Вы определяете скорость своего процесса восстановления. Не Бог, а вы. Допустим, вам нужно покрасить комнату. Большую комнату. Приложив все усилия, вы сможете ее покрасить за короткое время. Если у вас есть все инструменты, и вы умеете ими пользоваться, если у вас есть все необходимые материалы, и вы будете красить, не прерываясь на то, чтобы посмотреть телевизор, сбегать по делам или перекусить, понимаете? Если вы будете полностью выкладываться, не переставая красить и красить, и даже когда устанет рука, вы продолжите красить, просто продолжите. Совсем скоро комната будет покрашена. Но если вы решите, что не особо заинтересованы довести это до конца, вы можете, проходя мимо, окунуть валик в краску, провести одну полосу, положить валик и уйти. На следующей неделе прийти, сделать еще один проход валиком, положить его и уйти. Ну, покраска продвигается. Но как же много времени пройдет, прежде чем все будет закончено, прежде чем вы сможете этим наслаждаться, и вам будет неловко принимать гостей. Как долго ты этим занимаешься? Ну, три месяца. Но у тебя же четыре полоски краски на стене. Как же это заняло три месяца? Ну, настолько я в этом заинтересован. Заинтересованность определяет скорость процесса восстановления. Станем заинтересованными. Иначе мы будем неосознанно отвлекаться на несущественное. Я понимаю, что у всех нас в жизни есть обязанности, но не пренебрегайте божественной привилегией обновлять свой ум. Не позволяйте чему-то неважному занять место божественного процесса обновления ума. Мама знала, что процесс реставрации мебели определяется тем, сколько времени она этому уделяет. Каждый раз, когда вы приходите в церковь, слушаете слово через своего пастора, принимаете и исполняете его, «Боже мой, какое обновление, какое восстановление происходит в вашей жизни!» Это приносит пользу вашим детям, вашему браку вашему бизнесу, вашему здоровью. Ваш мир возрастает. Ваша радость возрастает. Аминь. Относитесь к этому процессу серьезно. Он изменит всю вашу жизнь. Мы с мужем были женаты почти 30 лет, прежде чем он ушел домой к Господу. Он был на 20 лет меня старше. И когда мы поженились, я была новообращенной, а он был в служении уже много лет. Он был служителем, пастором. У него уже много лет было драгоценное служение. И на протяжении почти 30 лет брака у нас дома буквально были небеса. И не из-за любви Бога к нам, и не из-за нашей любви к Нему, а потому что мы преобразовывали свою жизнь через обновление ума. Вы можете любить Бога. Послушайте, Бог любит вас. Но именно обновление ума преображает жизнь. Аминь. Часто люди просто сидят и говорят, «Бог же любит меня». Да, вне всякого сомнения. И я ни в коем случае не умоляю это. Но поскольку Он любит нас, Он не оставит нас прежними. И нам нужно сотрудничать с Ним, чтобы войти в ту жизнь, которую Он нам предназначил. В преображенную жизнь. А это происходит через обновление ума. Вот почему в нашем доме были небеса. Потому что не только Эд обновлял свой ум, и не только я обновляла свой ум, мы оба были заинтересованы в обновлении своего ума. Мы были заинтересованы в собственном духовном развитии. Хотя мой муж был служителем, и у него было драгоценное помазание, драгоценное служение, благословлявшее стольких людей, я не довольствовалась просто жизнью под прикрытием его веры. Я хотела иметь собственное общение с Богом. Мой муж внезапно сменил адрес с земли на небо в 2013 году. Что если бы я просто довольствовалась жизнью под прикрытием его веры? Тот день стал бы днем моего поражения. Я бы не знала, что делать. Вот почему... Оставаться духовно неразвитыми рискованно. Но я обновляла свой ум. Делала ли я это идеально? Нет. Но я прогрессировала. Я прогрессировала и прогрессировала, точно так же, как это делаете вы. И когда муж ушел из моей жизни на этой земле... Конечно, мы увидимся снова, но я говорю о жизни на земле. Его уход не сбил нашу семью с курса, потому что обновление ума удержало нас на верном пути. Послушайте, люди будут приходить в вашу жизнь и уходить из нее. Но вы не должны сбиваться с курса, никогда, они приходят, никогда они уходят. И именно обновление ума позволит вам не колебаться. Почему? Потому что вы будете знать, что говорит Бог, что делает Бог. У вас будут навыки. Обновляя ум, вы научитесь жить словом. И никто не может дать вам свои навыки. Знаете, чемпион мира по боксу в тяжелом весе в качестве трофея получает пояс. И он может завещать этот пояс своему сыну. После его смерти сын будет владеть этим поясом, но он не будет владеть его навыками. То, что у него есть пояс, еще не значит, что у него есть навыки. Не стоит выходить на ринг просто потому, что у вас есть пояс. Нужно также обладать тем, что делает пояс ценным, навыками. Вам нужно владеть не просто чем-то ценным, а тем богатством знаний, которое за этим стоит. Точно так же и я не просто довольствовалась тем, что мой муж был драгоценным мужем Божьим, зрелым христианином, благословлявшим многих. Это была не моя зрелость. Его зрелость не была моей зрелостью. Его духовное развитие не было моим духовным развитием. Духовный рост вашего пастора – это не ваш духовный рост. Духовное развитие вашего супруга – не ваше. Его духовное развитие может благословить вас, но оно не может преобразить вас, пока вы не вырастете. И какая это привилегия – расти духовно. Аминь. Вот почему в нашем доме были небеса. Однажды мы с мужем смотрели по телевизору интервью с одним человеком. Ему задали вопрос о его семье, и он сказал, «Ну, нам с женой пришлось поработать над нашим браком». Я повернулась к мужу и спросила, «А нам приходилось работать над нашим браком?» Он ответил, «Я не замечал». Вы спросите, «Как это вы не работали над своим браком? Знаете, над чем я работала? Над обновлением своего ума». Обновляя ум, я правильно думала о своем браке, и проблемы не могли в него войти. Обновляя ум, не приходится работать над своими отношениями с начальником, с супругом, с другими людьми. Я прихожу во все эти отношения с обновленным умом, и они устраиваются, потому что я выполняю слово. Если отношения терпят провал со второй стороны, я не могу выполнить часть другого человека, но я могу выполнить свою часть. Итак, если вы сосредоточитесь на обновлении ума, это повлияет на все остальные сферы вашей жизни. Это изменит все остальные сферы. Вам не придется вытаскивать из канавы то одну, то другую сферу. Просто обновляйте свой ум, и это поднимет на новый уровень абсолютно каждую сферу вашей жизни. Как же это прекрасно! Аминь.